Приветствую вас, зрители и подписчики моего канала. С вами Веном. Мы продолжаем прохождение сугуна 2 Закат Сумураев. И у нас сейчас будут, наверное, несколько гигантских битв. Это, во-первых, с потому что этот чертов Адавара собрал армию. Или, точнее, у него просто эта армия уже сидела в Мусасе или в другой провинции и ждала своей участи. Вот, собственно, они дождались и сейчас, наверное, попытаются на мне отыграться. В предыдущей серии, кстати, сразился у Харимы. Битва была очень жесткая, но мы одержали хорошую, прям серьезную победу. И сейчас мы восстанавливаем наши силы, а потом двинемся в Сетсу и Емасиро. Уже пора, пора завершать постепенно кампанию, противникам давать по щам. У нас уже вот-вот сейчас будет, кстати, современная армия. Ну, через два хода я начну строить тогда в Безене военный колледж высший. И тогда у нас появится возможность найма гвардии республики. Представляете, сколько это будет в гвардии республики точностью обладать? Потому что если уже пехота республики обладает точностью в 68, да, по-моему, или 78, что-то такое, изначально, когда она появляется. А гвардия, так она вообще будет стрелять там под 90, потому что тут есть оружейный завод. Видите, сколько он дает в точности всех отрядов. Короче, очень будет круто. Я хочу прям получить гвардию, она вообще будет просто мега имбовая. Если, конечно, это не будут какие-то холмы дебильные у противника, тогда можно, в принципе, выигрывать реально. Так, ну и мы, кстати, сможем еще построить пулеметы Гатлинга, но я не знаю, нужны ли они мне. Скорее всего, нахрен они мне не нужны. Потому что я, как помню из опыта предыдущего прохождения, да, за ТОСу, когда у меня было первое самое прохождение, пулеметы Гатлинга не дают такого уж огромного преимущества в битве. Они скорее просто Могут завалить много врагов Которые прямо перед вами бегут Да и то, как сказать много Один отряд они могут завалить Два, но это уже очень если повезет И то это если только враг нападает Если вы обороняетесь Ой точнее если вы нападаете То ну, пулеметы гатлинга Практически бесполезны Я вот, честно говоря не заметил большого от них пользы Ну наверняка В комментариях появятся люди которые скажут Что я не прав, но извините это такое вот Мое мнение Баш, конечно, может отличаться. Ладно, пропускаем ход. Смотрим, сейчас Давара, наверное, нападет на меня. Будет интересная битва. Так. Ногой я войска тоже стягивает к моим тылам. И да, Давара производит атаку. Сначала у него просто все Сюгитай и тут парочку Ярикати. А потом у него тут еще дофига сюгитай вместе с ярики. Ох, ну давайте подеремся. Так, ну что игра вылетела? Игра вылетела, и теперь у нас еще и туман. Зашибись, сука! Как я ненавижу эту игру за то, что она вылетает порой. А когда она вылетает, все меняется, нахрен. Нет, чтобы было все точно так же, как было в прошлый раз. Было такое вообще все прям видно. Ну теперь маленький туман. Но я просто молюсь богу, чтобы не произошел вылет очередной. Я теперь точно знаю, где будут войска противника. Они будут справа. Ну, это, можно сказать, конечно, плюс. Но это ни хрена не плюс. Потому что все равно я как бы... Не потерял ничего в той битве. От того, что я и не знал изначально. Ладно, короче, ставим войска. Ну, просто реально. Вот я не люблю, когда игра вылетает, а потом все меняется. Нахрена так делать, сука? Это просто отбивает желание играть битву опа он теперь поменял тактику теперь он поставил войска блин по разные стороны ёпперный театр вот сука же а сука а не игра нахрен сучарская игра чтоб юн нахер потому что теперь войска идут так как мне вообще неудобно Потому что получается, он еще и с севера шлет своих ополченцев. Они выходят сейчас будут в одной, с разных сторон стрелять по моим пехоте республики и в итоге я потеряю дофига воинов. А до этого они шли в одной стороне. Так, возвращаемся. Ладно, не буду я не негативным или, точнее наоборот, не буду я негативным. а то я думаю, наверное, там тоже многим зрителям это не по кайфу, когда я начинаю этот игра волагаюсь. Ну ладно. Фух. Надо просто войти в Нирвану, да? Но, судя потому что я вижу, как то в Нирвану ты не войдешь. Причем в этот раз противник не решил свой один отряд конницы терять. Просто по-глупому. Очень жаль, я бы хотел увидеть, как они сдохнут. Ну, ладно. Так, получается, с разных сторон они идут. Надо, наверное, будет все-таки войска вывести нахрен отсюда. Потому что, хоть, конечно, и мои более точные, и быстро их расстреляют, но... Потери глупые, потери, э, как сказать, пустые, они мне не нужны. Так что надо будет вывести сейчас солдат. Ну, тут я, наверное, тоже сейчас всех поставлю, так чтобы могли стрелять здесь. Причем еще желательно, конечно, было бы туда какое-нибудь ополчение привезти. Давайте вот вас я приведу туда. Все равно это вот подкрепление его пока подойдет. О, тут уже все закончится нахрен давно. Так, сейчас начнется уже пальба. Я чувствую это. Я это чувствую. Явственно. О, да. Ополчение. Давайте. В зеленых каких-то или в чем они? Синие какие-то курточки. Ну, как там ни было. Чувакам не прет, они умирают. О, так у них меткость понизилась, блин. Из-за этого тумана долбаного. Сука, вот дерьмо. Ну, противника тоже, соответственно, понизилась. Они вообще на них не попадут, я так думаю. Ладно, будем надеяться, что все-таки мы выиграем. Даже несмотря на то, что бот тут юзает читы. Да пофиг, мне главное их замедлить сейчас. Потому что, а то битва такая будет. Так, отходят его солдаты. Правда, все Гитаем вообще насрать на то, что там сейчас будут бомбить. Ох, какие смелые-то, а. Что, понравилось вам? Один отряд, 40 человек сняли мы. Так, все, один отряд у них отступает. Отступают другие. Начинается настоящая битва. Войска противника терпят поражение. Вести огонь не могу кстати от первого лица смотреть как <смех> на стенах такая давайте один отвожу отряд да и в принципе сейчас все отведу я может все равно они тут стрелять половину не могут так возвращаюсь прошу прощения что-то меня постоянно отвлекают так там его кавалерия все еще идет потихонечку не спеша а я рекате все умирает ополчение его там все отступаем давайте отступаем нашими пехотинцами этим врубаем давайте все фишки так вы становитесь здесь тоже готовьтесь так Сейчас его войска, конечно, тут большая часть погибнет. Я смотрю, все Китая, все уже готовченко. Ну, правда, там есть еще один, второй отряд Китая, которые вообще еще не пострадали, и они уже бегут. Давайте стреляйте, стреляйте, стреляйте, стреляйте по ним. реки как быстро побежали так посмотрите да боже мой я даже не представляю чтобы люди так бегали жесть так смотрите все таки все это нападает блин получается у них повоевать немного так здесь что у нас уже начинается самая битва я смотрю в самом разгаре уже она Давайте сюда быстрее перекидываем тогда нашу пехоту. Так, причем еще можно было бы что сделать-то? А вот так вот можно было бы сделать. Так, враг хочу хочет, похоже, что сразу на, на самый верхний уровень попасть. Ай-яй. Чего, ребят, долго так перезаряжаетесь, Ё-моё. Отступаем, давайте. Так, всех сюда подводим. Ага, вражеское поучение, я смотрю, страдает. Неплохо полетами. Отступаем. М -м -м -м. Тут тоже, блин, враг напал на нас. Ой-ой-ой, а тут ополчение даже, блин, я смотрю, уже вот-вот сейчас отступит совсем. Отступайте, давайте все вовнутрь. Крепость пала. Давайте, настины. Так, нет, вы... Ну, хотя нет, все-таки отступайте полностью. Но он может не полностью вам отступать. Мне похоже, что придется полностью. Так, тут я смотрю, опять всякая ерунда пошла наверх. Так, держите позицию. Отступайте. Или нет, давайте все-таки все сейчас зайдем наверх. Ай-яй-яй-яй-яй. Все тупят, блин, жесть. Начинается какая-то. Ё-моё, а -а -а, ну чё за херня? Ну чё за херня, а? Ну чё это такое, ё-твою мать? что за балет? Что за балет? Снеж, сникерс. <смех> так, ладно. Угораем уже. Да -мо, блин, просто отряд начинает умирать. Из-за этих идиотов. А, нет, их режут. Ну ладно, режет. Это еще разрешается. Ну что, никого не видите, что ли, перед собой? Я Кати тут бегают, как бы, нет? Потрясены. Собою, что ли, потрясены своим идиотизмом? Кретинизмом. А -а -а. Сагитай опять вырывается. Ну стреляйте что ли, ну чего стоите-то все Как вкопанные стали, и все блин. Сколько этих сюгитаях тут самурая чертовы О, Настя, остановитесь быстрее Так, все, все тут уже Да, закончили Ну блин, эти сюгитая вообще не опасны для нас Ох, е -а, как они бегут опять. <с> Жесть. Да, эти сейчас моих ополченцев просто как. Как детей. Как детей покромсает. Что-то как-то да. Прозвучало это не, не очень хорошо. е -а, куда вы стреляете? Расстреливать их всех нахрен. Сигитаев, Сигитаев остался тут пару человек. Ну же, расстрелять их все. Вот перед вами прям стоят Сигитая. Ну чего делать-то? Детский сад Вашу мать Только я это могу сказать И Вашу мать Ну же стреляйте дальше не видите перед собой солдат нет никого нету типа расстреливать этих ублюдков но ну, еще пошла жара стреляйте по ним ну же Расстрелять их Всех расстрелять Враги революции должны быть убиты Докажите свою верность Анархии Убите всех Чеу-чьеу-су! Пули там, пули здесь. Пули везде летят. О, все китайцы забрались, и тут же брущает пули в живот, в пузы. Капец, ой капец, сколько их там Все Уже увязли мои солдаты Сейчас начнут только драться наверное. Давайте сюда получение подводим Я так думаю, по-любому придется драться им Все, мы победили. Зашибись. Ох, какой туман поднялся. Похлеще того тумана, который на карте сейчас. Продолжаем, продолжаем. Мы только начали пировать. Ох, сколько мяса бежит. Ну, блин, жаль, нечем их догнать. Ну, надо кавалерию, блин, все-таки нанимать. Прямо перед вами, нужно стрелять по ним. Эй, куда вы пошли? А ну стоять. Огонь. Это что такое? Нет, не хотят стрелять, что-то пятый у меня солдат. Он а здесь нормально так валит с этой стороны. А, вот все тоже пошел огонь. Ну, все, закончим битву. По 400, по 500 человек каждый убил. О, прекрасно. Да нифига, это не поражение, это великая победа, я бы сказал бы. Сейчас еще войска восстановятся, я потом начну ленин пехот нанимать. И все, будет вообще чики-брики. Так. Растущее недовольство Растущее недовольство Так, ну-ка Наше решение открыть порты для иностранных кораблей вызвало возмущение Однако теперь мы можем изучить западные экономические теории А это не принесет пользу Нам следует повысить уровень производства Доход от всех крестьянских хозяйств и приисков Нам следует изучить механизмы распределения Доход от торговли, дополнительный доход от внутренней торговли дома Давайте, наверное, большой урожай. Ох-ох-ох, большой урожай нам дал аж 8500. Икарный бабай. Теперь мы можем просто реально кидать бабло во всех. Да вы нахрен шутите? Они даже не могут прийти этот долбанный пролив. Вы что, пошутили, что ли, так, серьезно? Что за идиотизм, а? Так, придется кого-то вернуть, значит, домой. Потому что в Аватзе я тут смотрю, блин, все как-то не очень хорошо. Я, рас... я предполагал, что вот эти мои войска, они смогут пройти, они ни хрена не могут пройти пролив. Из-за чего? У вас даже пушек нету, блин, а вы все равно не можете пройти. Идиоты нахрен. Так, у нас появились корабли, давайте их шлем в Сетсу, наверное. Ой, ёптель-моптель. Что-то к Сетсу, наверное, зря я под... подвел свои корабли. Что-то, да, как-то получилось не ахти. Ну, давайте пересекаем пролив тоже. Так, это же армия. М -м. А тут сейчас хреново как-то с порядком совсем. Надо тоже нанимать ополчение, причем очень быстро, да, потому что через ход уже будет восстание. Ну, значит, придется оставить, во-первых, это ополчение. Во-вторых, какой-то еще один отряд. Потому что все равно будет недостаточно, если я сейчас ничего не сделаю. Ну, давайте тогда, наверное, оставим кого? Вот это вот, наверное, ленин пехоту. Ох ты, нихрена себе у него там. Опять войска он хороший понанимал. Так. У Емасиры же, кстати, у него что там есть-то? Хорошая пехота даже у него тут есть. Хорошо раскачанная. Тоже у него там, похоже, что оружейный завод. А вот там по тем временем... Тамби никого нету. Ну, правда, видимо, он сейчас в Тамбу подтянет вот эту вот армию. Она там будет сидеть. Так что. Так что там бы надо занимать. Но мне в то же время хочется и сетсу занять, потому что город видим, сколько приносит бабла. Просто, реально, очень лакомый кусочек. Его захватить, блин, было бы просто прекрасно. Так, попалим, Что там у врага? Есть еще какие территории. Кто у него там соседи? Кто у него есть рядышком помощники какие-либо. Так, понятно. Ну, корабли давайте объединим. Пробомбим, наверное, Кии тогда. Потому что в Киеве у него тут армия. Союзников. Так, что, двинем в Акасу или куда, блин? Вот из Танга, блин, хорошая армия. А вот куда ее послать-то? Что-то я все думаю. Отремонтируем порт. Не, ну, оказывается, надо по-любому захватывать. Город, как бы, очень стратегически значим. Тут у него, блин, порт торговый есть. А его ломать не очень-то и хотелось бы мне. Ну, давайте просто атакуем порт. Заблокирую я его. И этот порт, наверное, тоже заблокируем. Тут, наверное, от разграбления все равно никакого дохода не будет. Ну да, блин, что это за всем какой-то и последний корабль мы посылаем в третий порт кстати этот порт уже не принадлежит на гаоке а уже сада но мне вот надо этот корабль еще сюда посылать давайте плывите в том направлении этот корабль тоже сюда плыви сколько кстати, у нас армия располагает людьми Начнем с самого, наверное, мощного, да, сортировка по численности. 2184 человека, и то и то неполный стак моей армии. Потом наследник, тут 2, ну, он сейчас соединится, у него будет даже еще больше, да? Да, теперь у него 2684 человека. Всего, наверное, численность там порядка 10 тысяч, если не больше, да? В Тынагасиме тут вообще когда-нибудь порядок будет самый великолепный. Ну, то есть на максимум дойдет очень не скоро. Ну, точнее, нет, скоро. Надо немножко подождать, главное. Так, во всех других провинциях вроде всего нету никого, да? В Будзене у меня тут сидит отряд, потому что вынужден просто там быть. В Нагата никого нету, и при этом нормально. Бывай тут и надо так. Ведь Зума тоже так и надо. В ее когда-нибудь, да, полностью уйдет влияние противника, я смогу вывести последние отряды. Здесь тоже скоро уже поднимется до максимума. А в Ави я, в принципе, и могу вывести. Давайте так и сделаю. А, правда, не всех вывести, да, только если один отряд. А давайте всех я выведу, кроме военачальника. Военачальник пускай остается здесь. То есть вот эта пехота, она пускай и движется дальше тоже. К этому проливу. Так. Ну, в Безене у нас тут еще нанялись, да, ребята? Давайте идите сюда. Ну, в основном всех я, наверное, сейчас перекину. то все-таки давайте в крепость. В Хариму. Так, а ну-ка, а у Сетса рядом есть какая-то армия противника? Да, у Нагои здесь много солдат еще. То есть, повоевать придется, наверное. Если я предприму попытку напасть. так -с. так -с. Ну, давайте еще нанимаем туда пехоту республики. Что я могу сказать? Нанимаем еще пехоту республики. Ну, а ощущения давайте тоже наймем ладно надо нанимать М -м -м. так ты иди в, в город какой от тебя толк там -то? добиваем наверное вражескую армию рада в хариме сколько должно отрядов то остаться чтобы не было бунты Я думаю, столько хватит. Да, хватает. Добиваем нахрен их. Плюс еще пушку, кстати, захватил. Так, еще одна пушка теперь у нас есть. Две пушки, да, пара-то. Плюс здесь есть пушка Армстронга. И еще три пушки Армстронга на подходе. Угу. В Авадзе, кстати, вот срочно надо нанимать. А, ну да, я тут как раз два отряда нанимаю. Все-таки нормально. Так. Тут что у нас? Ну, в Сагаями уже можно нанимать, да, Линейную не на пехоту или нет еще? А, еще один ход надо. Ну, сможем нанимать. Так, пока выйдет, наверное, пускай эта армия сидит. Я что-то, знаете, или боюсь выходить из Идзу, когда здесь такие рискуют армии врага. Моя, хоть армия мощная, но, извините, малочисленная. Ее разобьют все равно. Так. Ну все, можете ремонтироваться в порте. Постойте. Так, Синоби же, иди разведай территорию. Симоса, Мусаси. Ну понятно, здесь больше нет солдат никаких вражеских. Можно даже попробовать будет сделать вылазку, когда у меня... Появится возможность найма линии пехоты, да, я, наверное, найму даже несколько отрядов. И попробую напасть на Мусаси, надо захватить этот город, он приносит много денег. И желательно дойти даже до Кадзуса, если получится. Но я думаю, получится, я смотрю, что-то как-то армии здесь не сильно много врага. Конечно, наверное, здесь где-то может есть еще какие-то подкрепления, кто его знает. Я не буду, конечно, так уж предполагать, что вот там великолепно никого нет. Но буду надеяться на лучшее, готовиться к худшему. Мы изучаем, кстати, медную броню. Нужна ли она мне, эта медная броня? Что-то мне кажется, нет, не нужна она мне. Потому что хоть и там, конечно, появится возможность постройки броненосцев, но вы изменить надо там еще и сначала военный порт строить, потом сухой док, ни хрена, сколько потерь там получится по деньгам а Ради того, чтобы можно было построить просто какие-то корабли броненосцы. Да нафиг мне это нужно. Так, мне нужно сейчас, знаете что, мне надо как можно больше денег. И кстати, во всех провинциях можно было повысить. Давайте вот это вот изучим. И потом можно было бы что-нибудь изучить типа монополии. Хотя тут, блин, страна империя, ну... Страна империя тоже как бы полезная вещь. Не, дипломатические отношения, конечно, уже нафиг не нужны. Измененный земельный налог, вот это может быть и надо бы. Ну, короче, пока пускай вот это все идет. У нас 6 ходов, пока есть еще возможность получать деньги большие от торговых хозяйств. Так что будем этим пользоваться. Так, ну что, дзядзая там плывет все туда. Да, Айода всю свою армию собирает в тамби. Наверное, сейчас попытается как-то меня обойти и ударить с тылу. По-любому. Что-то как-то это уж сильно подозрительно. Наш все обнаружен, да, насрать? Так. Ну да, видите, он в тамбу все сводит. У него тут причем армия, ё мое Ну, он хорошую собрал армию в этот раз. Видимо, самый мощный, какую я только смог собрал. И собирается напасть Так, сможем ли мы, кстати, напасть на Сетсу через два хода Через три даже Наверное, сможем, почему нет Просто знаете, что я думаю Типа войск мало, блин Мы сейчас там сможем ли удержаться Или вообще напасть на кого-то Войск крайне мало Ну, не, наверное, выдержат мои войны Собираем еще одну пушку, парота, И двигаем в Сетсу надо захватить этот город. У нас, тем более, сейчас еще вот дайме сюда проходит. То есть, вообще, сейчас такой дабл-кил получится. У нас тут такая армия огромная. И попробовать, кстати, сразиться, может быть, с Йода. То есть, из танга привести армию к... Ой, точнее, из танга привезти в Тамбу. Да. И уже потом произвести нападение. Потому что, видите, тут, блин, хорошая раскачанная пехота. Плюс еще британская морская пехота. Все это вместе, но ну, просто реально хорошая, мощная армия. Которую не стыдно вывести и напасть на противника. Значит, выдвигаемся в Тамбу. Произведем генеральское сражение. Да, его, конечно, пехота всего, на блин, помощнее моей даже линейной пехоты после раскачки. но ничего не скажешь, ничего не поделаешь. Надо нападать. Обучаем армию. Харими, вот, Харими, да, по-моему, а, нет, в Бизене надо еще нанимать пехоту республики, так которая уже нанята, наверное, пускай идет на север, в Тамбу, я там попытаюсь ее соединить вместе с моим адмиралом, не, извините, генералом, <сос sundialized> наследником, соединю это все вместе, и потом пошлю дальше. Такс, такс, такс. Да, я забыл, кстати, своего агента, Идея обучая войска. Хорошо. Ага, к нам идет Нагоя со своими бичуганами. Че он хочет, я не знаю. Хочет, наверное, погибнуть, как бомж. Подди. Так, тут у него еще есть какая-то армия. Но это остатки, то, что у него там воевало со мною. Давайте-ка их сейчас разбомбим. И, наверное, даже попробую на них напасть, но хотя нет. Войска крайне тоже побиты у меня. Не, наверное, не буду рисковать. Пускай он грабит порт. Один раз я ему дам возможность такую. Пограбит. А потом уже все, фиг. Я его начну атаковать самого. Ну, а вот на данном фланге, наверное, даже выведу атаку. Войска свои. Че это я? Лох, что ли, против каких-то бомжей? Давайте атакуем их. Даже автобоем тут можно пройти все. Поэтому я проведу автобой. Возвращаемся обратно, прекрасно. В Суруги же есть армия-то? А, смотрите-ка, похоже, что... Или, может быть, не похоже, не знаю. Может, тут где-то он скрылся. А, походу, все он свои войска повел ко мне просто именно на мою основную территорию. То есть, он забил на мои войска в данных провинциях и пошел дальше. Если так, на самом деле, то это, конечно, вообще прекрасно. Я могу практически делать, что хочу. Так, кстати, сколько стоит-то? 9000 тысяч. Ну, мне хватит, в принципе, через ход я начну строить тогда. Такс, такс, такс, такс. Передвижение войск. Ну, да. Передвижение весьма интересное. Корабль надо починить теперь, раз уж его поломали. Ремонтируем. Так, вы атакуйте, наверное, ногую. Автобоем сыграем, блин. Не хочу я играть бой. Ну, блин, а он еще и свалил куда-то. Ага, недалеко свалил. Потопили его, прекрасно. Ну, этот корабль пускай, наверное, стоит так, как стоял. Хотя, знаете, можно его уже, наверное, сюда подвести. Поставить вот в данный пролив, чтобы он дальше уже не шел ко мне. Чтобы эти воды уже были чисто под моим контролем. Фух, неужели они прошли долго на этот пролив? Я уже думал, никогда они этого не сделают. Это вечная их не будет тюрьма, они будут стоять у пролива и смотреть на воду. Да, высадка осуществлена прекрасно. Так. Ну, пока все хорошо. Наверное, на этом закончим мы серию. Много чего я добился. Надеюсь, вам понравилась данная серия. Не забывайте ставить лайк и подписываться на мой канал. Всем пока, удачи!